Всем привет друзья. Сегодня буду вырезать вот такие заготовки, мне вот из столярного цеха привезли на, на вырезать. Уже давненько они лежат, уже как говорится пришла очередь. Нужно ребятам работать, а я все никак к ним не доберусь. Это дуб материал. Я уже так понял, что вам всем нравятся ролики обучающие. Вот решил вам по поводу, возможно, вот, вот такой ролик сделаю и по поводу дубовых заготовок еще один. Вот нарисовал я эскиз, потому что, ну здесь, ну что, что здесь вырезать, особо не разогнаться. Вот в принципе я делал э, работу предыдущий ролик. Вот видите, на кухню нарезал, на фасады. Это только половина того. Первая половина уже поехала, вторая нарезанная. Вот еще вот такие целые куча. В общем-то, нарезал я им этих всех финтиклюшек. Приедут, заберут. Ну, уже нужно сделать вот это. Вот. Что делаем? В принципе, в самую первую очередь, вы выбираете себе площ... площадь насколько вы будете рисовать, да вот у меня, например, площадь вот такая и я плюс отступаю, чтобы для себя было легче отступаю там 6-7 миллиметров на толщину фрезы да, там на ширину фрезы которая будет выбирать мой фон ну у меня как 6 миллиметров фреза будет, значит я отступил 7, там на 1 миллиметр туда-сюда, лучше немножко потом подправить вот это все я сейчас делаю конвейером. Я не перебиваю одну, бежу там в и потом режу. Я делаю все конвейером и вам советую. Вот, сейчас это все перебьем, а потом перейдем туда. В другой цех я покажу, как сделать такой шаблон полностью, чтобы сбросить такую заготовку внутрь и как бы выфрезеровать, не используя там упорных параллельных упоров и тому подобное просто сделать шаблон вот ну вы все увидите ну и в принципе как говорится покажу как это все вырезать резьба несложная тоже потому что здесь нету как разогнаться но в принципе под стиль нужно сделать именно под стиль вот, ну, чтобы сочеталось из кухней, Потому что это стулья будут в кухне тоже стоят. Вот приблизительно вот такой стиль я думаю и выдержу. Тоже с горошками. Все-таки с полусферами смотрится она побогаче, чем просто. Вот. Ну, думаю, будет отлично. Ну что же, я все это перебью не на камеру и перейдем просто на уже сразу к фрезеровке. Так, друзья, все заготовки я перерисовал. Пробурил вот такие дырочки для самореза. Сделал вот такой прибор. В общем чтобы вкладывать это сюда, сделал вот радиус границы для того, чтобы фрезер наш не выходил, как говорится, за границы. Вот. Но есть одна такая проблема. Проблема в том, что... Это делал не я, а столярный цех, вот, видно, Бугур. и проблема в том, что ему-то пофиг этим ребятам, вот, смотрите, 5,5, вот, 5,3, и это практически все заготовки вот такие кривые, и приходится с этим мириться. Вот. Так что будьте, если попадется вам как бы такая возможность подзаработать от столярного цеха, лучше это все промерить. Вот. Но это не все, они все практически кривые, потому что они отрезаны на ленточке. Вот. И просто прошлифованы, вот видно даже линию, когда... Так и бугор и остался. Ну, что сделаешь? Нужно уже делать. Они пускай там уже себе будут равнять, правильно? Они будут с заказчиком разбираться. Вот. Ну, ситуация какая. Вот, берем наш, нашу заготовочку. Все это мы ее укрепляем, чтобы она не двигалась. Вот, и вперед фрезером. Фрезер получается идет не видно, сейчас покажем. Вот так это получается. Фрезер он круглый упирается в борты и в принципе мы можем сделать внутреннюю часть нашу и ровную. Вот. вот как здесь. Идеально ровная поверхность не надо потом ничего не чистить, не зачищать, правильно, все ровное. Ну, а в принципе столярка пусть свое дело исправляет, потому что если бы делал, я бы заготовку, я бы старался сделать ее ровнее, в принципе, чем вот это. Как говорится, можно сказать, немножко должно быть стыдно ребятам, потому что иметь такие станки и сделать Криво. <смех> <смех> у меня и то <смех> плохие станки, я могу у себя дома сделать ровнее. Ну, ничего, давайте сейчас это э, все сделаем. Профрезеруем, чтобы вы видели, как это. Вот, обязательно одевайте очки. По возможности распиратор. так это и получилось, друзья. Видите, у нас все здесь ровно, аккуратно. Ну, варсу эту нужно будет почистить еще. Это понятное дело. Вот, все. Главное, что вот эта часть полокруг, вот эта ровная. А то от руки его очень трудно так ровненько сделать. Ну, вот, конечно, столяра, конечно, неровно сделали. Ну, ничего, пусть сравняет. Thank you. Итак, друзья ну что же перешли сюда как говорится включаем свет всегда нужно при резьбе чтобы была хорошая подсветка чтобы глаза потом не болели ну и как говорится приступим вот это дуб. Берем киянку, извините, что будет трясти камеру, потому что штатив плоховат немножко. А на новый пока нету денежных ресурсов. Вот, сейчас я беру уголок и это все отделяю. отделяю. Можно, в принципе, отделять и вручную вот так, но это, видите, чем производит. Вот, так что я беру так быстрее с помощью киянки. И точнее. Вот, теперь нужно обойти все края, чтобы было... То есть, как сделать, позакаливать это все. Вот, друзья, теперь, когда это все мы прошли, нам нужно это немножко подбирать вот эти. Теперь немножко подобрали и начинаем формировать наши листки. Вот в данном случае я беру вот такую полукруглую стамеску и делаю выборку с таким проворотом. Но не сюда до конца. Таким образом получается, что листок как бы вывернут наизнанку с той с другой стороны. Вот и здесь то же самое. Теперь берем какую-то отлогую стамеску и под углом немножко ее опускаем. Вот, вот эту деталь туда вниз. Как бы туда вниз опускать. Вот так. Вот. И теперь за делаем такой Теперь опускаем вот это вниз, чтобы сделать площину нам такую, чтобы листок как не казался плоским. А как бы все-таки он же вывернут вот и эту часть вот так мы. здесь не этот уже не трогаем кружок мы его просто отсюда отсюда с легонца его берем вот так и все наш листочек готов перейдем к этим мы их опускаем раз пускаем и этот два уголочком подравниваем, то что чтобы у нас был похож на, на листок вот и теперь берем маленькую полукруглую стамеску и тоже как бы сделать чтобы он провернутый с проворотиком туда вниз раз и все и то же самое сбиваем грань. То же самое с этим листочком. С проворотиком. Раз. И сбиваем грань. Но грань уже сбиваем здесь Вместе с этим кончиком, вот так, вниз. И сюда этот вот лепесток мы берем, опускаем тоже вниз. Такой зор уже у нас получился. Ничего, как говорится, сложного. Пусть и дуб, но ничего страшного. Вот. Вот, вот таким движением с проворотиком, раз ничего что отколол, все в наших силах, потому что я здесь специально не опускаю сейчас на глубину, видите, теперь у меня получается вот так, вот здесь нужно подровнять. Теперь это сбиваем грань. Давайте уже, чтобы по очередности все покажу. Вот листочек вот этот. Видите? И туда вниз. И вниз. Так он получается живее, да. И теперь здесь то же самое с проворотиком сюда. Но желательно это, конечно, было опустить. Вот так, здесь мы ее пустили, чтобы казалось, что оно с поднизу выходит. И здесь аккуратно, вот здесь на выходе может... Вот так. Это мелкая работа. С мелкой работой всегда, конечно, проблема, неудобства от того, что... С мелочью нужно немножко повозиться. Не везде залезешь резцом иногда, потому что резцы в основном большие, а маленьких э, заказывать на мелкие работы неохота всегда. Ну, в принципе. Вот теперь это все. Почищаем каждый уголочек, что у нас осталось. Вот. И выравниваем нашу вот эту площадь. Я иногда делаю, в принципе набивку, но не в этот раз. Заказчику нужно метод вот такой. Вот тоже эффективно работает вот этот метод, как циклевание. Эту, как говорится, тяжелую и нудную работу я... Ну, как говорится, вот эту тяжелую и скучную работу я сделаю не на камеру. Потому что с ней еще нужно повозиться. Вот. И вот, друзья, наступил долгожданный момент. Это шлифовка. В общем-то, делаю я вот так пальцем своим, чтобы не пришел им кирдек. Потому что вот тут, когда вот так берешь наждачку, ногти вот так прям до крови можно стереть. Если это много заготовок, в принципе, либо вы готовы терпеть боль, если не хотите. Но, хоть немножко неудобно, зато это не так больно. Вот И вперед. Это все нужно. С крупной наждачкой я как бы как рашпилем убираю то, что остались как бы какие-то бугорки от резца. но ну, если есть такие моменты где нужно пошлифовать делаю вот так беру деревяшечку такую любых калибров у меня их как бы много и для уголков сделано вот как бы вот так в общем то вот такие деревяшечки беру я и начинаю Это все сошлифовать, где не попадает. Не можно добраться руками. Вот и так. Пока все не выровняю. Что, друзья, хочу сказать. Все-таки дуб легче шлифовать, чем липу. Это мне так кажется. Не знаю, как вам. Напишите, конечно, в комментарии. Но с дубом легче работать, потому что липа поднимает ворсу. И как бы очень сложновато ее убрать. Вот, беру теперь 150 наждачку. Можете брать такую, как у меня. Можете брать на тряпчаной основе. Это уже как бы ваш выбор. Но эта наждачка лучше проникает в труднодоступные места. теперь беру вот такую, с ней очень хорошо работать, она точно достает труднодоступные места, это марка М, -ка. есть вот f -ки и есть еще F-V, -F если я не ошибаюсь, но у меня здесь на столе ее нету, потому что она на другом столе, вот, и я прохожу это все. Она убирает то, что не достало еще 150. Все, готовы к детализации. Детализацию уже делаете, как вы желаете нужным, но все равно нужно какие-то навыки для этого. Вот у меня есть здесь проборы. Я делаю вот такие, как бы, прожилки. Так, друзья. Ну, чтобы наши листочки заиграли, нужно сделать как-то вот так. Раз, два. Уже вид есть, да? Но это еще не все. Я беру вот свой кернер для набивки. Раз и два. И вот получается вот такой ли результат. Ну, друзья, это еще не все. Чтобы наша резьба заиграла, нам нужно добавить моих любимых полусфер. Вот они. Раз. Я уже их наготовил. Два. И третий. Вот так. Лишний клей можно кисточкой убрать. Конечный этап. И вот такой результат, друзья. Как говорится, не очень сложно, но и не очень и легко. У меня все, друзья. Всем пока, до новых встреч.